Приветствую. Рада, что с вами. Рада, что помогаю вам. И что вы наконец-то получаете исцеление. Спасибо за обратную связь. Хотя, честно говоря, ожидала, что вас будет больше. Опять-таки повторюсь, делаю только для вас это. Знаю, что Сейчас всем очень сложно. Тема попросили сделать такую. Что дальше между нами? Я думаю, что сегодня будет три варианта. Хотя не люблю делать варианты. Я считаю, что если вы нажали на одно из многочисленных видео, то вы уже выбрали этот вариант. Ну, как говорится, хозяин-барин. И потому что вы просите, я делаю несколько вариантов. Ну что ж, давайте расслабимся. Что такое расслабление? Это значит, вы вошли в свою внутреннюю концентрацию. Да? То, что вы отпустили все, что касается земного мира. Мирского, меркантильного, такого какого-то со знаком «ты я мне, тебе», «ты я» и «мы» что-то там делали, но в итоге ничего не получили. Да? Вот это все отбросили, так как у меня приходят смотреть люди с проблемами, конфликтами либо с какими-то непонятками. Поэтому я бы хотела, чтобы вы уже настроились на волну позитива. Я вас очень ощущаю, и особенно ощущаю негативные мысли. Поэтому если вы хотите получить для себя информацию, которая будет для вас ценной и поможет вам исцелиться, да, получить что-то важное для себя, чтобы двигаться вперед, и менять свой курс на позитив, то есть на позитивные э, какие-то уже перемены в вашей жизни, вы должны отпустить все, что вас блокирует. Блокирует вашу волю, ваше чувства, ваше стремление, ваше намерение, ваше движение и вашу активность, в том числе на данный момент, когда мы гадаем. Почему? Потому что активность нужна утром, днем при, так сказать, взаимодействии с другими людьми, сейчас же нужна ваша пассивность и осознанность. Войдите в свое астральное состояние, сконцентрируйтесь на том, что вы спрашиваете, у каждого это свое, и что может будет между нами дальше, давайте каждый представляет себе либо партнера, либо, ну, в общем, любой вопрос, который вы задаете. Да? Между, допустим, работой и мной, между там, мамой и мной, допустим, да, у кого что? Он она ситуации у всех свои. И я буду выкладывать три варианта: номер 1, номер два и номер три. Выбираем, смотрим. Почувствуйте свой вариант, почувствуйте какую-то тягу, как к одной из э, этих вот удивительных карт Кипер, на которых мы сегодня будем смотреть. И если, допустим, это отношение, что, в принципе, отвечает да, энергетике этого расклада, то здесь, я думаю, будут четко все данные ответы. Я не знаю, что будет, но если вы, опять-таки, загадываете на допустим, вы мужчина, пришли посмотреть женщину, то, а я говорю, допустим, она, он, в зависимости от того, какая карта выходит, то вы можете полностью переложить наоборот э, трактовку. да, То есть женщина выходит, а вы себя подкладываете под эту карту как мужчина. Да? Если же наоборот вы э, женщина, и вышла мужская карта, то вы можете переложить как бы себя в мужскую ипостась. Хотя, хотя, есть и такие зрители, которые, которым нравится смотреть себя с позиции, да, вот именно так, как выходит в отношении. Мужчина – это мужская карта, а женщина – это женская. Можно и так смотреть. Все зависит от вашего запроса внутреннего, да. И так, и так для вас будет правильно у каждого своя проблема своя ситуация свое видение этой ситуации я же здесь говорю что показывают карты да? то что вот не то что я думаю а то что показывают карты ну что ж я думаю все уже загадали начинаем с первого варианта смотрим здесь выпала карта влюбленных между вами дальше будет огромное чувство любви, которая сложно по-другому характеризовать. Здесь наоборот у нас карта подарок. Лучшая карта, как для меня, в этой колоде, она говорит о том, что любовь как подарок дана вам свыше. Что делать с этой любовью, вы решаете сами. Могу сказать только по тому, что я сейчас чувствую, да, вибрационно здесь слиянию, что такая любовь бывает дана. Очень редко, скажем так, эти карты редко выпадают вместе и, и в самом, да, начале моего запроса. И могу сказать, что между вами что-то настоящее, сейчас мы посмотрим дальше, раскроем эту позицию, да. Я могу сказать, что вибрационно я чувствую энергию, ну, какой-то там невероятного чувства, да, между вами. Я даже обласкана этим чувством любви, как бы вот сейчас сижу, и это как будто свет, очень красивый свет, очень голубо-такой, солнечный, согревающий, дающий сладостное наслаждение. Скорее всего, вы в начале отношений, но это не значит, что вы только друг друга узнали в начале этих сладостных отношений, потому что наш расклад звучит так. Что дальше между нами? Между вами любовь как подарок с небес. Давайте раскроем дальше эту позицию. Как подарок, смотрите. Карта гадает. Не аж мурашки. И эта любовь принесет вам огромный успех в обществе. Не знаю, что это может быть много вариантов, вы можете вместе создать что-то грандиозное, которое будет пользоваться огромным успехом, если вы творческие натуры. Вы можете создать как семью, как бы империю свою родовую, да, уникальную. В общем, здесь масса вариантов. И карта романтики, огромная романтическая любви творческого союза. Я думаю... Здесь, кстати, соединяют вас, карта священника выпадает. Вас соединили не просто вот здесь на земле, на небесах. То есть это священный союз. Первая позиция – священный союз. Поздравляю вас. Ну, большая благость получить такое гадание. И такую трактовку, я думаю, вы сами понимаете. Позиция номер два. Так что будет между вами дальше? Дорога друг к другу. Вы очень много прошли. Я сейчас читаю эту карту, ту энергетику, которая нанесет. В, в каждом конкретном предсказании эта энергетика разная. Сейчас мне говорится о том, что ваша дорога наконец-то друг к другу приобрела очертания. Вы долго не могли преодолеть какие-то препятствия. Сейчас, вот, судя по вот этим четырем бабочкам, которые здесь летят на свет, вы наконец-то увидели свет тоннель, нашли какой-то друг к дружке ориентир, что ли. И вот эти долгие-долгие метания, наверное, да, камни, преткновения на вашем сближении. То есть вы не на расстоянии, вы бешеные какие-то у вас были преграды. Они вас мучили. Вот сейчас это все облегчается. Эти бабочки вам уже летят и показывают, как феи да, эти бабочки. Показывают, вот смотри, дорогая, любимая, там родной мой, там, близкий человек. Смотри, вот, вот он, мы уже нашли. Нашли куда, чего и как. Давайте смотреть дальше, что раскрываем, что дальше будет. Опять-таки, вы получите подарок от любимого человека. Огромный подарок в конце вашей... И он об этом задумывается уже сейчас. Он очень грустит. Он, он до вас не может никак дотянуться до расстояния, какие-то другие рамки. Дотянуться. Но вы для него огромное сокровище в жизни. Вот смотрите, богатый мужчина. Возможно, ваш избранник богат и принесет какое-то успокоение в вашу истержавшуюся душу всякими экономиями и там не знаю лишениями на этом пути путь у вас был долгий да давайте еще посмотрим что дальше что дальше да у вас карта свидания какого-то неимоверно страстного свидания и вы истосковались у вас было очень мало свиданий и вот этот мужчина, который сейчас готовит это свидание, подарок, думает об этой дороге, он находится в таком, таком вот, знаете, такие грустные мысли у него. Он так изголодался по вам. И вот он хочет написать вам это письмо, может быть, мысленно посылает. «Я очень тебя люблю. Я безумно хочу тебя увидеть. Я кричу от боли, потому что не могу заснуть. Я не могу не думать о тебе, родная моя. Ты для меня огромный подарок в жизни». Я не могу больше вот это молчание удерживать в себе по карте гроб. Я не могу больше смотреть на это закрытое пространство, закрытое окно, закрытую дверь в наших отношениях, закрытые дороги, закрытые границы. Вот эти все вот, весь ограничения я больше так не могу. Я хочу к тебе приехать, но встреча будет. Вы сами видите, что она будет. Что будет дальше? Ваша встреча. Опять-таки, встреча с кем? С богатым мужчиной. Но вы сами видите, второй раз выходит эта карта. И у вас будет свадьба. Ну, свадьба. Опять-таки, по второй позиции здесь были очень большие испытания. Все закончится вашей свадьбой. И она будет очень красивой, потому что выпала карта богатый мужчины. Свадьба. Это значит, свадьба ваша. Дело не в том, сколько она будет стоить, сколько у вас будет платье. Дело вообще не в этом. Она будет таким, знаете... Днем ангела в вашей душе вы поймете, что вы не зря страдали, не зря ждали долго этого человека, либо человек вас долго ждал. Так, третья позиция. Карта привилегированная леди. Здесь имеется в виду, что вы та женщина для кого-то, да, если эта женщина смотрит, которая для него самый дорогой, самый... Самый лучший человек на Земле привилегированный. Это значит, это человек, который, который заслуживает счастья для, для вашего визави, да? заслуживает самых больших почестей в жизни, самых больших денежных вложений, не знаю. Потому что, может быть, вы сейчас очень бедно живете, либо не знаю, несправедливость какая-то в вашей жизни. Может быть, кто-то кто с вами сейчас живет, плохо к вам относится. Но тот человек, которого вы спрашиваете, да, что будет дальше между вами. Между вами будет, что вы будете себя чувствовать в, в позиции вот, женщины всей его жизни. Да? Вы, вам не надо будет работать, вам не надо будет страдать больше, вам не надо будет экономить, вам не надо будет думать ни о чем кроме ваших отношений. Если здесь мужчина, то мужчина встретит такую женщину, либо он ее уже встретил, и наконец-то вы будете вместе. Потому что внезапное богатство, да, внезапно вот, привел леди говорит о том, что наконец-то дороги раскроются. Давайте эту позицию пос посмотрим более, так сказать, детально. Да, у вас будет family room. Эта карта говорит о том, что у вас будет собственный дом комфортабельный. Вы будете здесь очень счастливы. Вы будете здесь жить, вот как голубки, видите, у вас будет постоянная идиллия. вы будете жизнь воспринимать как вечное свидание вашей любви. Эта карта, кстати, говорит еще о очень, как сказать, страстном, насыщенном, таком интимном пространстве между вами. Интимная комната, как бы, да, здесь только вы в этом пространстве. Здесь нет лишних. Если вы, допустим, смотрите меня с позиции того, что есть какие-то лишние люди в ваших отношениях, которые вам мешают сейчас, то это все уйдет, потому что в этом пространстве вас только двое. Что будет дальше между вами? Близость близость с главной мужчиной в вашей жизни. Вот так все просто. Вот близость и счастливая жизнь с вашим мужчиной, который вышел рядом с этой комнатой. Он уже вас ждет здесь. Возможно, он готовит это как сюрприз для вас. Я очень рада увидеть эти карты. Мне вообще потрясло, что все три позиции, три варианта получились. Во-первых, о любви. Видно, вы соскучились, все, кто смотрит меня, соскучились друг по другу. И, в принципе, о том, что денежная полоса ваша выровняется как-то, да. И не только денежная, интимная полоса. Возможно, у кого-то давно не было партнера. Здесь тоже проигрываются такие варианты. Опять-таки, карта подарок. Видите, гадает месседж. А мужчина вам какой-то подарок готовит. Возможно, он что-то пишет сейчас. какой там может быть... Ну, огромный сюрприз вам готовит. Это шикарнейшая карта для расклада, во-первых, на отношения, на дальнейшее, да, вот у вас будет какой-то подарок судьбы. Вы по-новому взглянете на себя, на свою жизнь, на свои отношения. Возможно, кто-то найдет нового мужчину как подарок, да, для интимной жизни, для жизни души, себя, да, вот женской такой сути, раскрытия своего потенциала. И такое проигрывается. Вот, смотрите, успех. Успех в обществе. Вы будете много общаться. Вот эта блокировка да, нашего общения, наших, скажем, изолированности, она закончится. По всем трем вариантам она закончится. У всех девочек, мальчиков выпала бешенное желание увидеть друг дружку и отношения как подарок. Вы, наверное, что-то осознали в момент вот этого нашего карантина. Вы, наверное, что-то поняли друг от друга. Вы, наверное, взглянули, почувствовали друг дружку по-другому. Я очень рада это видеть. Я считаю, что Маятник вашего счастья, он уже сейчас запускается. Почему? Потому что три раза выпали практически одни и те же. Самые лучшие карты в этой огромной колоде в Кипер. Поверьте, люди, которые знакомы с этой колодой, они как никто знают, сколько здесь очень сложных карт, которые говорят совсем о других эмоциях. Я же здесь вижу только стопроцентную тягу вашу, магнетическую тягу друг к другу. Я очень рада была вас увидеть, услышать, почувствовать и направить, и, возможно, дать утешение, кому это нужно. Я знаю, что вы чувствуете меня, и я знаю, что вы удивительные души, сердца, которые находятся сейчас в депрессивном состоянии большую часть времени. Я думаю, мои расклады, смотрите их несколько раз, если хотите, если хотите прочувствовать вот эту энергетику счастья, да, вибрационно впитывайте их в себя и старайтесь гнать мысли, ну, не путем там блокировки их, да, а просто вот пришла мысль депрессивная, Вспомнили о раскладе, вспомнили о том, что вам сказали карты, да? А через, так, через карты говорят нам высшие силы. То, что, собственно, нас здесь держит и создает на этой планете. Вы должны просто расслабиться и почувствовать, что негатив ушел. Вот я вас так настраиваю с этими эмоциями, вибрациями позитива этих карт, которые нам сказали абсолютную правду. И я вас... Благословляю на счастливый союз. Каждого, кто смотрел это видео, неважно, какой вариант загадывали, все три варианта показали, что у вас в будущем только счастье и любовь. Если кто-то спрашивал о деньгах, не беспокойтесь, выровняется это все. Никогда не думайте больше о деньгах, чем о чувствах, потому что деньги, по сути, своей бумажки, да, без них невозможно жить. Но поверьте мне, даже если они у вас есть, все эти деньги мира, но у вас нет, ради кого? Ради кого их тратить? Ради кого их, их зарабатывать? Вы глубоко будете несчастны. А что для нужно для счастья? А для счастья нужен человек рядом, который разделит с нами и счастливые периоды, и сложные периоды в нашей жизни разделит не просто словом «да, я с тобой рядом на диване». Нет, он будет с вами каждую секундочку в сердце чувствовать до мельчайшей искорки ваши ощущения и пытаться быть с вами одним целым. Вот это и есть любовь, вот это и есть счастье. Так вот, у вас впереди такие удивительные отношения. Я очень вас люблю, обнимаю всех, всех, всех. И желаю вам, чтобы вы никогда больше не возвращались в прошлое, в котором вас что-то, где-то и чего-то не устраивало. Идите только вперед ваше счастливое, любовное кнездышко, ваше будущее, ваше Ваше «Я», которое состоит из двух половинок. Создавайте новое. Если вы человек, то вы родились для того, чтобы любить. Пока.